Меня зовут Бондарев Александр. Я руководитель крупной компании, компании Service. Я ставил цель о том, что у меня были продажи всего лишь на 700 тысяч рублей в месяц. Всего лишь на 700 тысяч рублей. И три дня назад, когда закончился семинар, я закрыл продажи на 10 миллионов рублей. Привет всем из Солнечной Сардинии. Я победитель последнего марафона, чему очень рада. Я достигла своей цели сантиметров на талии. Я теперь знаю конкретно, как нужно ставить цели и добиваться. Я знаю, что каждая цель достижима. Добрый день, меня зовут Береков Роман. Касательно результатов по своей основной работе, мы очень хорошо увеличили оборотку компании. У меня мои сотрудники тоже показали отличные результаты. В рамках своего проекта я проработал ту программу, которую хочу внедрить на текущих следующих этапах. И, в общем-то, я очень доволен своим результатом и тем, что себя прокачал внутренне. Это те инструменты, которые со мной останутся всегда, и я их буду использовать в дальнейшей жизни. Здравствуйте, меня зовут Юлия Буравченко. я предприниматель. В рамках данного марафона я поставила перед собой цель открыть новое направление в бизнесе, а именно консалтинг. За время прохождения марафона я не только реализовала данную цель, я перевыкла на план и заработала 15 тысяч долларов по этому направлению, хотя изначально цель была 10. А, из поставленных целей а, в Challenge Me а, это были у меня цели покупка матери квартиры в Москве и а, машину для жены. А, цели я выполнил полностью.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 новая компания. И только благодаря марафону я сделала это, потому что у меня был фокус определенный на деньгах и на бизнесе. Меня зовут Краснов Лерия. Я родом из Москвы. На протяжении этих 45 дней произошло нечто экстраординарное, необычное. Я совместно со своим партнером открыли бизнес свой первый бизнес. Меня зовут Александр, я из города Минска. Цель заключалась в том, чтобы провести 10 коуч-сессий с людьми и взять за это деньги. Я выполнил свою цель, я провел 10 коуч-сессий, и я планировал брать за каждую коуч-сессию 30 долларов, но в итоге я начал брать 100 долларов и очень удивился, что можно брать больше. И после Через месяц после того, как я достиг цели, я переехал в Москву, начал проводить здесь коуч-сессии. И так случилось, что меня пригласили работать в один из самых перспективных стартапов, это ПЗ. Рекомендовал бы пройти людям тем, кто в себе немножко не уверен, у которых есть желание открыть свой бизнес, но не хватает вот этого вот шага, чтобы шагнуть вперед. И поверьте, что после этого у вас все просто-напросто получится. Любые цели достижим все внутри вас, и вы все сможете. Challenge me.